Сегодня расскажу, куда мы сами инвестировали, куда мы инвестировали командой, какую недвижимость мы купили лично для себя и что мы с ней планируем сделать. Сегодня речь пойдет об апартаментах в центре Москвы. Они находятся рядом с метро, буквально в пяти минутах. и Я насчитал 14 преимуществ, почему именно этот формат жилья и почему в этом году все наше внимание в недвижке будет направлено именно на это. Небольшое отступление, если вы еще не подписчик канала, подписывайтесь, ставьте лайк, задавайте свои вопросы в комментариях и, собственно, оставайтесь с нами, смотрите это видео до конца. Мы с женой приобрели совсем недавно апартаменты, сейчас ждем выдачу ключей и будем делать ремонт, сдавать через управляющую компанию. То есть идея очень простая, мы приобретаем недвижимость на деньги банка, вносим небольшой первоначальный взнос, там он есть от 15 до 20% и ключевая история в том, чтобы недвижка сама себя выкупала. То есть, для чего это подходит? Если у вас есть дети, вы можете купить квартиры для детей в ипотеку, там, вложив небольшую сумму денег, она постепенно себя выкупит, и когда дети вырастут, у них будет о квартире в Москве, и это, в принципе, ну, неплохой вариант. Второй вариант – это доходная недвижимость, да, то, что вы для себя таким образом, сделав небольшие движения, да вы себе обеспечивать и фактически гарантирую пенсию, потому что ну, на государство, там сама понимаешь, надеяться сейчас ну, не то время, чтобы сейчас вопрос твоих личных финансов оставлять в руки там, государства или кого-либо, этим нужно заниматься самостоятельно. Значит, а теперь поговорим о том, что это за формат жилья, откуда он взялся, как он выглядит. Это бывшие гостиницы, бывшие общежития, это бывшие здания разного назначения, то есть происходит примерно следующее. Выкупается большое здание, выделяются отдельные помещения, чаще всего это в гостиницах, и я дальше расскажу, почему именно это важно. Да? И после этого делается небольшой ремонт общих зон, делается часто ремонт внутри этих помещений, и потом они продаются как отдельный апартамент. То есть это так называемая реновация, и один из таких проектов мы сейчас с командой зашли. То есть мы, мы выкупаем пул номеров с оптовой скидкой, то есть пул помещений, мы там делаем ремонт и, соответственно, потом распродаем это на внешнем рынке. Почему вообще этот формат жилья востребован в принципе? Во-первых, потому что цена сильно ниже 5 миллионов рублей. То есть, если мы говорим о том, что эти апартаменты, если без ремонта, то, в принципе, за 3,5 можно найти очень неплохие апартаменты. Да? Если мы говорим, даже есть цена еще ниже. Если выкупать оптом, цена будет сильно ниже. Соответственно, если покупать в розницу, то за 4,5 миллиона – Квартира в Москве возле метро в 5 минутах и плюс там через 15 минут ты уже на красной площади, согласись. Ну, вот для человека это очень-очень неплохо. То есть и как только мы понимаем то, что небольшой формат жилья плюс локация плюс доступность всей инфраструктуры, мы сразу получаем очень ликвидный объект. Я выделил 14 преимуществ, я их специально записал, поэтому буду подглядывать, буду тебе рассказывать. Значит, первая причина. Можете, кстати, тоже записывать, если вам интересно. Можете прямо по пунктам себе записать. Первое – это небольшая площадь. То есть, если площадь небольшая, цена квартиры ниже она становится сильно конкурентной на рынке. А второе – то, что о, мы не делаем перепланировку, мы не пилим на студии, потому что стратегии, цифры и так сходятся. Вообще, зачем распил на студии? Нужен для того, чтобы поднять доходность. То есть, ты берешь там квартиру с несколькими окнами, пилишь на отдельные помещения и, в принципе, денежный поток больше. В данном случае мы боремся не только за денежный поток, но еще боремся за ликвидность. То есть наша задача, чтобы квартира как есть сдавалась и сама себя купала, но при этом, если что, мы могли быстро ее продать. То есть вот на самом деле вот, э, из этого все и складывается. Третье преимущество – это не доли. То есть если мы говорим о дешевле 5 миллионов рублей в Москве, то о, ну, там может быть сюрприз, да? то есть ты можешь приехать, это может быть э, доля в трехкомнатной квартире, переоборудованная студия уже могут быть какие-то проблемы с соседями и в принципе, но ну, сейчас мы видим то, что о, гайки сейчас все сильнее и сильнее закручиваются, поэтому нужно изначально искать белые стратегии, которые, ну скажем так, будут без, абсолютно без нюансов, хотя ну про перепланировку это отдельная история, они тоже работают, с ней можно работать, ее можно узаконить и так далее, опять же есть Мозг жил инспекция, которая четко регламентирует, что можно, что нельзя, если ты не нарушаешь, почему бы тебе это не делать. Да? Единственная проблема то, что у тебя еще есть ипотека, и в принципе тебе по идее, теоретически, надо с этим с банком еще поговорить на эту тему. Но конкретно в нашем случае, вот то, что мы сделали, мы не делаем сознательную перепланировку. То есть помещение изначально такое, какое оно есть, то есть мы его не пилим еще больше, да? но у него есть определенные нюансы. Да? Еще из плюсов – это не доля. Я уже сказал, потому что за дешевле 5 миллионов можно попасть на то, что там будет доля, доля в квартире. Привет, это Эйвер Кулов, и ты мои видео смотришь часто на ютубе, у меня есть свой инстаграм. Если ты еще не подписан, рекомендую это сделать. И если ты недавно узнал о территории инвестирования, то рекомендуйте сходить на наш бесплатный 4-дневный марафон, на котором, ну во-первых, ты создашь пассивный доход. Это первая задача, которая решает. Во-вторых, узнаешь около десятка арендных стратегий, которые позволяют получать пассивный доход, например, инвестируя в недвижимость, в автомобили, в доходные сайты, в доходные дома. Большое количество стратегий, которые мы накопили с 2016 года, мы протестировали очень много инструментов на себе, сделали ошибки. Для того, чтобы не сделать такие же ошибки, я рекомендую начать именно с марафона. Четыре дня, полное погружение, а ключевые вопросы инвестирования начинают облигаться федеральных федеральные взаимы, токсичных депозитов, арендных стратегий и того, как сформировать свой сбалансированный инвестиционный портфель. Поэтому, если ты до сих пор этого еще не сделал, Прям сейчас ставь видео на паузу. В описании есть ссылка, можно перейти, подписаться и потом продолжать просмотр. Успех. Четвертое, есть ипотека. То есть банк это принимает в качестве залогов, вторичное жилье. И проблем с этим нет. Пятое, отсюда мы получаем ликвидность. Дешевое жилье с ремонтом, которое можно купить в ипотеку, по которой будет платеж в районе там, 40 тысяч рублей. Согласись. То, что для многих это мечта, то есть кто-то живет за городом, кто-то покупает для детей, и люди мыслят так, что зачем я буду платить за чужое, если могу платить за свое. И мы формируем сразу очень хороший спрос конкретно на эти помещения. Следующее плюс, то что мы нашли объекты с высокими потолками. То есть, несмотря на то, что помещение до 20 квадратов, у нас есть второй ярус. Я дальше в конце видео прямо покажу, как это выглядит сейчас и как это выглядит в, в, в отремонтированном состоянии. Ты сможешь ну, посмотреть на практике, как это вообще происходит, что такое реновация апартаментов и как работает эта стратегия. То есть мы берем просто бывшее помещение, там гостиничный номер, который с ремонтом общих зон, и после этого мы делаем в нем ремонт, это получается полноценная квартира, которая сдается самым разным способом. -то по сутку, в длительную аренду, то есть стратегии работают абсолютно все. Шестой пункт, я сказал, да, это высокие потолки, то есть мы делаем второй эрус и даже на небольшой площади, смотрим, даже на небольшой площади мы делаем ну, фактически пригодную для проживания студию для небольшой семьи. там Из трех человек, для одного это вообще идеально, да, ты наверху спишь, у тебя внизу кухня, рабочий кабинет, но ну, это просто, ну на мой взгляд, это очень шоколадное предложение, но опять же нужно смотреть, но мы конкретно охотились за тем, чтобы там были высокие потолки, потому что, но это пипец как важно. Ты должен понимать, то что, во-первых, это важно для сдачи энд, во-вторых, выбирая между апартаментами там за 4,7 миллиона, допустим, со вторым уровнем и 4,5 миллиона одноуровневые, да, каким-то с ремонтом, человек выберет, скажет, я хочу вот эти, ну просто потому, что там больше места. Седьмой пункт, рядом с метро, то есть конкретно эти квартиры 5 минут метро. Восьмой, это Москва. То есть ты на метро есть 16 минут, и ты в центре, там 14 минут идет метро, по 14 Ну, короче, какое-то там 14 минут идет э, до цветного бульвара. То есть нужно понимать, это очень близко. Девятое. Соответствует законодательству. То есть мы ничего не нарушаем, белая стратегия, ипотека. Эти апартаменты пригодны для проживания, потому что они находятся с правильным статусом земли, они правильно оформлены, и у них назначение там не для размещения какой-то IT-техники или для там складов или еще чего-то, это не какие-то старые телефонные станции, это конкретное помещение, в котором можно жить. Например, раньше там была гостиница, да, если это старая гостиница, то это на самом деле очень неплохо. Десятое, они подходят для проживания, как я уже сказал, одиннадцатое, идеально для сдачи в посуточную аренду, ну просто идеально, потому что цена, ценник значительно ниже, чем в отеле, заселяемость космическая, то есть представьте, была старая гостиница. Часть номеров продаются, люди выкупают и живут сами там. да, То есть они не собираются сдавать. И на самом деле у инвестора есть психологическое такое ограничение, то что он думает, что все, кто покупает недвижимость, они покупают есть, с целью сдачи в аренду. Вы удивитесь, но очень многие люди живут в квартирах. Они покупают для того, чтобы жить самостоятельно. Если вы инвестор, и для вас это инсайт, то ну, имеет смысл там палец вверх поставить, комментариях отписаться. 12. -е. Стоимость без ремонта за наличные где-то от 3,5 миллионов. Ну, то есть это, в принципе, очень вкусная цена. Готовые апартаменты в ипотеку с ремонтом 4,5. То есть это тот ценник, который позволяет, чтобы недвижка сама себя купала. Соответственно, 14. Плюс, что есть несколько управляющих компаний. И они готовы подписывать декора на фикс, то есть не вы сами занимаетесь, если вы сами занимаетесь, мы понимаем, что о, там средний чек где-то 300 за такие апартаменты, а если чуть ниже, все равно получается очень интересные условия, соответственно, есть управляющие, которые готовы платить фикса для того, чтобы просто вы ничем не занимались, они за вас платят коммуналку. Они за вас заселяют, поддержат мелкий ремонт и от 35 до 45 тысяч рублей в месяц вы получаете. И отсюда получается три стратегии этого доходного актива. То есть покупаем без ремонта, делаем ремонт. Соответственно и продаем второе. Покупаем либо с ремонтом, либо без ремонта. Сдаем в посудку и третья стратегия сдаем в длительную аренду. Вот в таком виде мы сейчас взлетаем, а будет оно в виде, как мы сидели, да, То есть смотрите потолки и так высокие. Получается еще 10 сантиметров полом сбиваем. Соответственно, радиаторы они уже здесь поменяли. Высокий этаж. А окно поменяли, да? Окно, пластиковое окно. А, ну классно. То есть да. тихо, смотри. Ага. Значит, вот эта кабина, она сносится. То есть и делается меньше ванны. То есть здесь старые перегородки в но оно будет делаться меньше. Соответственно, проводка вся меняется. От щитка, и все. То есть это все убирается, все вносится. Чистится и даже вот можно тебе оставить. Если темна тоже снимается, то есть там кирпич везде. Uh -huh. То есть мы снимаем, это еще какая-то часть будет. Uh -huh. То есть по факту 17,5, но когда ты снимешь... А, ну вон там можно да. увидеть. Когда ты снимешь эти перегородки, коммуникации. получается другая совершенно. Ну, смотри, здесь еще 10 кирпич целый, да, получается? Ну да. Еще 10 сантиметров вниз, короче, туда. И у нас получается потолок очень высокий. Ребят, ставят. Давай сразу замерять каждое помещение. Апарта с двумя окнами. Просторно. Mm. Окна. Uh -huh. Прекрасное посмотрите. дизайнерское решение. Да, прям, ну, собственно говоря, решили обменять туалеты и студию. Смотри, мы сейчас идем смотреть ремонт. Ребят делал ремонт, готов, готов корпус. Причем мы уже были вот в том, не знаем, Есть уже апарта готовые. Мы уже репортажи снимали. Сейчас пойдем еще. Посмотрим несколько готовых ремонтов, посмотреть, насколько, ну, вообще, как они сделаны, а, по качеству и насколько нам это подходит. Вот мы в готовом ремонте, деловой мы сейчас хотели, они сделаны, а сейчас мы сидим в, в шоу вот Это, эти внимание, лестницы из двух половин, они сами делают ее. Да, покажут, да, потом, ну, да, вот там, смотрите спальное место, там ну, два человека совершенно спокойно помещаются, соответственно, кухня. А, плитка. Ну, из интересных вещей это лестница, которая будет ну, почти половинцем стоить. Да? Здесь повыше, То есть, вот здесь спальное место идет. Ну, и очень красиво здесь тоже сделано все. То есть, здесь душевая кабина, туалет. Очень простая вещь. внимание, ну, здесь спальное место уходит, а там выше душ, угу. ну, чтобы не, не было дискомфорта. В следующих видео расскажу про проект э, реновации апарт которым мы сейчас занимаемся. Если в принципе, будет интересно, в комментариях напишите, тоже расскажу об этом подробнее, также разберу подробно, пошагово стратегию, что еще с этими апартаментами можно делать. Если это видео было полезным, как обычно, как обычно делаем, что? Пальцы вверх, комментарии, подпишитесь, колокольчик нажмите, потому что вы будете получать уведомления о новых видео. Приходите ко мне в Инстаграм, можете задавать там вопросы в директе. Обсудим, собственно говоря, я расскажу, чем могу, помогу. Пока. Для того, чтобы связаться со мной, вам необходимо зайти в Инстаграм, найти Эндрю Меркулов и не забудьте нажать кнопку подписаться. После этого напишите мне в директ.